День добрый. Научно-креативная программа «Иной контингент» ведет цикл передач из э, разряда иноконт Радуга». И сегодня у нас в гостях заслуженный художник России э, Василь Хананов. Это неразрывная связь Уфа, Москва и далее везде. Приветствуем вас, Василь. Приветствую вас. Прекрасно. Мы выбрали сегодня для обсуждения необычную для непосвященных тему, которую решили заговорить так. Какого же цвета родина на Марсе? немало немного и потому традиционный наш иноконтовский вопрос, Василий. Какая же музыка будет звучать на Марсе? Я думаю, наверное, музыка молодых композиторов, вот таких, как Искандер, Хананов. Это ваш сын? Да, это мой сын. Так, ну тогда о преемственности поколений Я... немножко представьте своего сына характеризуйте к чему он одарен чем он увлечен Искандер учится в Санкт-Петербургской академии или консерватории называется да? и пишет музыку он занимается по классу в а попутно пишет музыку в этом году он закончил э, большой такой проект свой, ДО-365. Сейчас работает над новой музыкой, готовит новые композиции. И ну, есть... всем, кому интересно, могут э, зайти просто на Facebook. И... Ну, прекрасно, просто... уже такое представление пошло. Я чувствую, что звучит заявка на дополнительный эфир как раз с вашим э, сыном. Ну, давайте, к этому мы еще вернемся, а сейчас вот два куплета. Живописцы, окуните ваши кисти, незабвенного Акуджавы, и мы уже победили, просто это еще не так заметно от Бориса Гребенчакова. Какой из этих лейтмотивов мы выберем для нашей беседы? Ну, вторую песню я не слышал Гребенщикова, не помню, а вот а, Куджарова вполне знакомая песня с юношества. Итак, а какого же цвета радуга тогда на Марсе? Наверняка такого же, как и это, как и здесь на Земле, потому что радуга, она и везде радуга. Если на Марсе будет что-то похожее, то ее, наверное, не будут называть радугой. А человеческий взгляд, так глаз так устроен, что спектр, это же спектр, и он воспринимает его так, как нужно воспринимать. Это же состояние ума, вообще, как вложено, видение человека. Марсиане это, может быть, по-другому воспринимают, по-другому, в других цветах видят, Даже как животные, наверное. Земле вы называете тех э, землян которые обрели там новую родину или обретут или ну, что-то если если обретут если обретут а скажите тогда какой вклад э, ваш брат э, художественные живописцы привнесут или отстранятся от этой истории обживание марса как новой родины ну понимаете каждый э, художник является частью социума и поэтому сказать Я не знаю, они будут такими же, как будут вести себя социум, так и будут вести себя художники, потому что даже может быть получится так, что даже среди первых обитателей, если и не будет, так сказать, профессиональных художников, то наверняка появятся они уже на Марсе. Разведите, пожалуйста, эту мысль. Сколько же их может быть среди тысячи первых обитателей такого поселения? Ну, я вот думаю, 2%. Как везде. Как 20. во всем. Так, то есть вы такой жесткой статистикой землянской обладаете, да? Да, да. А если еще мы усугубим, а эти экипажи являются семейными, то какую роль в семье будет иметь а, такое художественное воспитание, причастность к живописи тогда? А понимаете, в чем? Вот Достоевский как-то сказал, красота спасет мир, но я э э э с этим некоторым не согласен в некоторой степени, потому что это было сказано ну, может быть, из бравады, может быть, перед кем-то хотел покрасоваться, перед барышней или еще что-то. Но я точно знаю, что стремление к красоте в человеке неистребимо. Понимаете, он рождается этим чувством красоты и как бы воспитывается. Потому что как только он появился на свет, ему яркие игрушки дают. Самое прекрасное, во-первых, то, что он просыпается, то есть когда вот рождается на свет, самое прекрасное, что он видит, во-первых, лицо матери. Все. Потом... Его начинает как-то привлекать другие вещи дополнительные. Не случайно детям дают какие-то игрушки яркие, чтобы они воспринимали цвет, красный, синий, они обязательно вот такие однозначного тона, именно вот красный, желтый, синий, зеленый, они привыкают, называют это, потом узнают эти цвета. Затем идет дальше, понимаете, вот он от игрушек каким-то более сложным вещам переходит. Потом, в конце концов, он начинает нравиться то, это. Нравится, потом начинается, растет, начинает нравиться какая-то девочка в классе ему. Потом что-то еще. Какая-то влюбленность появляется. И вот так вот это все стремление к прекрасному, оно всегда в человеке э, растет и развивается. И, и он это пытается постичь, а потом уже даже не столько Внешний, сколько внутреннюю красоту этих вещей, предметов, людей. Вот о чем. И поэтому всегда и стремление к красоте в человеке. Это великое да, явление. А скажите, пожалуйста, вот язык живописи может ли быть связующим звеном между теми, кто остался на планете Земля, и теми, кто обрел эту родину на Марсе? Вот Конечно. такой интерфейс, вот его образ как-то вырисовывается ли? Это ж чьи вообще тона, чьи темы? Чурлёниса, Рейриха, кто здесь вот из наших классиков ближе к этому образу приблизился, подошел? А понимаете, даже на планете Земля настолько разнообразные, допустим, тем же якутам интересно то, что рисуют в Африке. Для африканец интересно, наверное, то, что какие-то работы выполнены, допустим, на Крайнем Севере. Знаете, есть вещи для европейцев, всегда был интересен Восток. Совершенно полярные вещи, которые говорят практически даже на разных языках и разные Внутренние посылы и разная эстетика, которая развивалась э, веками. И тем не менее, это вот э, такое э, как бы взаимозращивание, что ли, интерес. И случайно же Пикассо интересовался африканскими скульптурами. Там, и создал целую серию кубизм. Там, то есть, как бы, повлиял на то, чтобы появился кубизм на тех же, допустим, импрессионистов или даже на их художников эпохи Возрождения очень большое имело влияние искусство Востока. Вообще просто Восток всегда был толчком для европейской культуры. Хорошо, а... тогда экскурс этот такой культурологический мы слегка переведем опять же в нашу русскую. А сколько поколений должно пройти обитателей планеты Марс, чтобы они стали Землю воспринимать не как восток, запад, север, юг, а как целостность? Вот понятие, вообще существует землянская живопись, вот как некий универсум, который действительно как некий код, как некий, э, ну, мифопоэзис вообще можно адресовать во внешние эти среды для диалога Вселенского. Вы понимаете, о чем я? Я понимаю, о чем. Я знаете, в чем убежден, да? Во-первых, художник. В своем развитии, даже вообще вот в понимании, когда с детства он начинает рисовать, вот с малолет, вы посидите, как он начинает рисовать дети. Они начинают рисовать, как э, первые рисунки у них, как рисунки, ну, человека э, эпохи палеолита. Такие большие, размашистые рисунки, вот как наскальные рисунки, такие вещи. А затем, э, в своем развитии он идет это уже в другую эпоху, когда начинает рисовать петроглифы. И затем, вот в своем развитии, какие-то вещи даже, блядь, совсем плоскостные, такие как египтяне, древние Греции. Потом идет какие-то более такие экзальтированные вещи, идут, как в эпоху Готики. Затем попытка все-таки упорядочить где-то что-то было похоже на человека. Это уже эпоха Возрождения. И вот так вот он как бы человек, когда сам растет, развивается. Мало того, я замечаю за собой в процессе создания одной картины, он проходит тоже этот, этот весь путь эволюции. От момента возникновения картины до ее окончания. Просто интересно, на каком этапе он остановится. Он может остановиться на классицизме, на романтизме, может быть, перейдет в полную абстракцию, или же, допустим, будет уже как, заниматься постмодернизмом, как вот сейчас это все, мы живем в эпоху такого постмодернизма. И вот так вот, я думаю, знаете, вот это все все зависит от момента искренности художника. Понимаете? Как когда человек начинает творить, если он искренен, то вещи уже получаются на генетическом уровне, на молекулярном уровне. Он появляется, он творит что-то такое, что как-то ну, миллионы, миллионы людей поколений положили в нас. Это же все гены сидят в нас. И поэтому и на Марсе будут это э, гены. Все это записано в код человеческий. И все равно он будет останется таким, понимаете? Даже принеся что-то новое. Прекрасный мне так кажется. Василь. И тогда, что же такое честное будущее? Такое понятие вы допускаете по отношению к будущему? Честное будущее? Нет, не допускаю. Я это вообще не понимаю. Как-то честное будущее. Честное будущее, нечестное будущее. Не бывает. Да, да, да. Никто Одно. это определяет. Нечестный. Каждый же ведь э, по отношению к себе всегда э, прав и любит самого себя. Это другому кажется, что он нечестный. Но все это зависит от человеческих амбиций. На самом деле все, конечно, не так. Тогда я обостряю. Не значит ли это, что до тех пор, пока мы, земляне, не научимся воспринимать будущее именно как честное, нам не гоже, недопустимо вести экспансию в Солнечной системе? Ну кто что же говорит об и... а экспансии? То есть, Всегда все начинается с хорошего, желания познать, постичь, понимаете? Об экспансии же речь не идет. Вы негативный Но... оттенок слышите в слове экспансии. Я говорю о, о, о расселении, об обживании других территорий, в том числе и объектов Солнечной системы, будь это Луна, будь это Марс, будь это астероиды. Речь идет именно о том, что сегодня, будьте добры, дослушайте, да значит, работают команды над идеями проектов создания, в том числе поселения на Марсе, и эта инициатива принадлежит нашим коллегам из Марса Шайты. И сам заголовок этого конкурса называется. Марс-колони-прайс, то есть колонизация Марса, то есть та же самая угрюмая, э, такая удрученная позиция, что колючая провока, бластеры, соответственно, э, разделение территорий различными там барьерами и э, преградами. Мы этого заслужили. Я не знаю, как, а каких барьерах можно скрываться, если, допустим, манерализовались и поехали, сделали поселение, сделали. Там ведь никаких других нету аборигенов на Марсе-то пока. Ну, пока. Так же, как и в Северной Америке их не было еще, пока не явились европейцы. Вторгнувшись в так называемой собственной моделью культурного, да, наследия. Не тот ли это момент, когда надо с этого именно начинать размышления о обживании планеты Марс? Ведь смотрите, очень короткий срок нас отделяет от этого события. Мы с вами ровесники советского спутника. Сколько миновало уже лет? Это фактически два с большим поколения. А до высадки на Марс осталось меньше полутора поколений. То есть наши внуки уже будут причастны к этому ну, цивилизационному надлому. И именно по этой причине мы пристаем ко всем с вопросом, и какая же музыка будет звучать на Марсе? Англо-саксонская, якутская, горловое пение а аутайское. Какая а, будет а, вообще, способна ли быть вырисована, выстроена некая палитра музыкальная, которая характеризует нас как землян? Через э, полтора поколения неизвестно даже на земле, какая музыка будет больше. Понимаете? Потому что все развивается настолько стремительно. И э, то, что вот э, модно в тренде сейчас, это еще не значит, что это будет э, так, через 30 лет. Потому что действительно мир развивается стремительно. Какая музыка будет звучать? Интересно. Но я думаю, что это за молодыми. А, и потом, э, видите, Музыка же это тоже как способ познания самого себя. Любая профессия, она все-таки как способ познания себя. Для чего мы живем? Для того, чтобы познать себя. И каждый профессионал, я думаю, все-таки он больше озабочен чем, чтобы что-то понять, постичь. Знаете, вот для меня самого интересно. Как профессионалу, когда я смотрю на произведения выдающихся художников, слушаю музыку, выдающихся композиторов, читаю хорошие, замечательные, идеальные книги, я же начинаю понимать именно те, кто обладает высоким уровнем мастерства и это мастерство, которое недоступно для слишком большого количества людей. Они воспринимают как бы другому другие аспекты действительности и вообще просто уже находятся на другом уровне своего духовного существования. Можно тогда так, как раз именно то, что интересно, то, что вот, к чему, наверное, каждый художник, творец стремится. Вот именно уровень духовного существования Баха, Пушкина, Зна Рахманинова. Прекрасно. Значит, вот то, что вы сейчас развиваете, что у каждого из гениев Мастеров с большой буквы был собственный как бы способ восприятия и э, движения сквозь проблемные ситуации. Они, Знаете, собственные они были собственной проблематизацией обладали, которая и позволяла создавать подобные шедевры. Вот то, что в нашей модели занимает вот эту вот базовую фундаментную часть. То есть, вам виден экран, ведь? Я вас вижу, но вот у меня на экране вот что-то как себя я не вижу. Нет, дело в том, что вы вещаете через телефон, и, конечно, он много урезает возможности этого эфира. Итак, значит... Вот вам сейчас видна модель на экране? Какая-то вот модель из Инохон, проектная стратегия. Итак, вот видите, слева внизу э, такая пирамида, которая да. шестиуровневая, условно говоря, и ее базис называется проблемная ситуация, проблематизация. И вот э, умение э, нас, человеков, землян, начинать именно движение вот в этом творческом порыве, направлении к созданию этих самых эффективных, самых матерых, достойных проектов и начинается вот на этой дистанции. И здесь-то как раз и зарождаются необходимые контуры сценарных планов которые дают возможность говорить уже о гипотезах стратегических решений. Соответственно, на основе этого выстраиваются и версии проектных заданий. То есть вот э, ваш этот призыв э, значит, изучать классиков с точки зрения проблематизации, так ли это? Видите, в чем дело? Классики, они решали свои проблемы. Ну, свои проблемы, ситуации. Каждому просто. эпохи свои э, музыки, да. Рисовали и решали только собственные проблемы. Они искали сами этот вопрос. То есть этот ответ, а его можно только созидая что-то сделать, найти. Вообще, что -то, чтобы что-то понять, нужно создавать, созидать. А вот когда уже готовые произведение получилось, то есть сам-то автор, который создавал эти произведения, он что-то что для себя понял. И он писал это как раз для того, чтобы что-то понять, он пытался в этом разобраться. А вот уже задача зрителя ⁇ это только проблемы зрителя. Не Все уже. зависит от метода испорченности или возвышенности человека. Знаешь, который воспринимает, смотрит на это произведение. Это зависит от, именно от того уровня, на котором он находится. И вот мы, когда разделяете исполнителя и зрителя, да? Для вас это э, догма, да? Нет, ну не догма, оно просто есть как аксиома такая, потому что Александр Сергеевич вообще не думал про меня, как я буду воспринимать. Он решал свои проблемы. Ему надо было какие-то, надо что-то было написать, что-то сделать. В конце концов, он не мог не писать. И создал произведение э, высочайшего уровня, допустим. Ну, -то и в том числе страфу и гений парадоксов друг. То есть, на самом деле, значит ли, что нам недостает этого парадоксального мышления? И э, в чем? Дело в том, что человек развивается. Вот... Э, Понимаете, в пятилетнем возрасте сказку о царе Салтане, того же Александра Сергеевича, человек воспринимает так. В 15 лет, это когда ему бабушка читала этот, эту сказку, 15 лет по-другому, а в 50 уже он находит в ней такие, такой космос. Вот и все. То есть, пример то же самое, как пятилетнему ребенку нельзя доставить Ничего не поймет. В 20 лет он читает его так, а в 50-60 какие-то другие вопросы. Угу. Вот о чем он говорит. Просто от э, уровня, я же говорю, от уровня восприятия зависит. Это проблема уже только зрителя. А писатель или композитор, он давно уже написал эту музыку. И она как бы вот она есть, она осталась. От нее уже не отмахнуться. Скажите, пожалуйста, коллега, а вот мы земляне, очень ли обделены тем, что постоянно эти э, расставляем вешки, э, границы между созидателями и потреблятелями этого творчества. А вообще идеальный такой э, вариант, когда одно и другое взаимосвязано и перетекает. Когда нет этой границы между творцом и э, этим акцептором. Э, я имею в виду вот эту модель включенности так называемого зрителя в сам процесс порождения этого шедевра. Вот то, что э, иной контингент развивает в своей модели инновационного джемсейшена. Когда через Проектно-театральные действия, вот модель которого, собственно, сейчас на экране, создается коллективный, непротиводичивый образ будущего, как ожидаемого, который и становится предметом их апробации, верификации, в том числе и реализации в виде уже конкретных проектов, но в частности, например, проекта поселения на планете Марс на тысячу обитателей. Вот эта э, несовместимость э, этих двух э, слоев, пластов э, зрителя и исполнителя, она сдерживает нашу культуру землянскую? Знаете, тут... А очень сложный вопрос, потому что вот, да, действительно, вовлекается вот сейчас в театральных действиях, в перформансах, когда э, вовлекаются зрители, но тем не менее автором в всегда какой-то является один человек движет вот этой историей. Ну, как, извините, в любом джемсейшене есть затравочная тема и, условно говоря, режиссерская подача. А дальше все развивается за счет импровизации, которые, красота которой и зависит от уровня квалифицированности, мастерства, в том числе и слушателей, казалось бы, на время таковыми оказавшимися. А потом ведь они вовлекаются в этот процесс. Все, границы размываются. Для вас, художников, это интересное направление вообще творчества включенность зрителя в создание вашего шедевра? Ну, собственно, это всегда и происходит, потому что мы в некоторой степени и творим для зрителей, и мало того, сам зритель является источником вдохновения, потому что мы же говорим, как продукты социума, то же самое. Но ведь увидеть это все не каждому дано и описать это все как великолепно, гениально не каждый это может, понимаете? Я же сказал, что 2% художников всего, так, вот, так сказать, творцов. И остальные, вот когда он вовлекает в это дело, во-первых, он использует их, вот, допустим, их вводя сюжет. Все остальное. А потом в этих сюжетах уже человек же, собственно, он и не меняется. Он как-то узнает себя, своих соседей, вот во всех этих произведениях. Где-то а, вот это все переносит и проецирует уже, когда он стоит, наблюдает. Тем не менее, мы же, я говорю же, все являемся как-то вот, являясь продуктами и социума, мы как раз их смотрим, сравниваем. все же в сравнении. Ну, спасибо. А вот получается. Василь, а я бы, приближаясь к завершению, попросил прокомментировать вот какой э, нюанс. Значит, одним из э, приемов э, футеродизайна, дизайна, то есть проектирования решений адекватных в будущему, является так называемое анимационное моделирование. Ну, то, что, наверное, на вашем языке э, называется идея, рождающаяся на кончике пера или кисти. Это явление э, вы прекрасно знаете. И вот, э, когда... Идеи, сценариев взаимодействия, в том числе э, обитателей, например, такого автономного поселения, прорисовываются, проверяются на жизнестойкость, ну то, что в науке называется верификацией. И только лишь вот из этих гигантских набросков, драфтов, э, остается в конечном итоге некая... Целостная картина этой стратегии жизнедеятельности. Вот я показал, если, надеюсь, вам видно, фрагмент одной из таких поисковых работ, которую делали студенты-дизайнеры применительно к судьбе обитателей поселения подводного базирования. Вот как вы откомментируете такой прием? Насколько он сегодня мог бы быть интересным, привлекательным, в том числе и для молодых э, художников? Я думаю, молодым это все интересно, потому что я э, уже как бы так стоявшийся, и это вот и стиль фэнтези, и то, что делают, и э, помните, э, вот... Э, старую книгу, обещают космонавты и романтики, что на Марсе будут и я улиц вести. Ну, вот я можете... жду, когда же эти, может, попробовать придется. И здесь вот то же самое, вот когда они вот это вот проецируют, создают, вероятно, все, что возникает э, э, в Москву человеческом, все это, наверное, имеет место быть, э, потому что по теории, то есть будущее, прошедшее Настоящий существует одновременно. И ну, много по этому поводу теорий. Э, и я думаю, это имеет место же. Почему бы и нет. Ну что ж, мы, как вы оцениваете, сумели каким-то образом приоткрыть э, завесу, приблизиться к расколдовыванию вот этого заголовка. Какого же цвета радуга на Марсе? наш э, разговор был бы полезен? Был полезен. И я думаю, она такая же, как и на земле. Я уже, уже объяснил это все дело с точки зрения как бы, художественного восприятия действительности, как у человека все это устроено. Я, понимаете, дело в том, что я не могу объяснить вот как допустим, я белый человек, а есть, допустим, черный человек. Какого цвета он видит? Потом есть дальтоники. Они же тоже видят по-другому? -то рад, раду. Она у него у них другого цвета, у дальтоников. А у людей черной расы, может быть, другого цвета. А у людей на севере тоже другого цвета. Они по-своему объясняют. Они тоже Я вижу по-своему эту раду. И каждый болит. И, Василь, тогда можно ли, мыслимо ли говорить о цветности Родины? Какого цвета Родина на Марсе? Вот это я не знаю. Я точно не могу ответить. Это от того, что мы давно там не были, правда, на Марсе? И у нас есть повод поторопиться и сделать этот прорыв наиболее э, честным. Есть ли вопрос, который Вы бы хотели задать сегодня себе сами в связи с нашим этим Вашим э, с Вами разговором? Ну, пожалуй, нет. Пожалуй, нет. Вроде как Вы задавали вопросы, которые как бы для Вас были интересны насколько интересны были мои ответы. Это, ну, уже... это разговор землянина с землянином, понимаете? И поэтому э, вопросы эти адресованы всем нам, тем, которые не ленятся отрывать взгляд от земли и устремлять его в небо. Как говорил классик Станислав Лем, мы не стремимся освоить космос мы всего лишь навсего стремимся расширить землю до масштабов космоса с вами были заслуженный художник россии василий хананов и я координатор международной научно-креативной программы иной контингент тона болеве он же в миру назым сайкулин спасибо василь что нашли время Встретится с нами зрителей. Мы просим комментировать, обсуждать, поддержать наш канал своими подписками и комментариями, перепостами. Всего доброго. До новых встреч. Спасибо всем. Спасибо, до всего доброго.